Экологическая компания «Планета». Хотите открыть бизнес? мы подскажем вам идею. Средним и крупным производственным или промышленным компаниям необходимо разрабатывать и сдавать экологические отчеты и проекты. Наша компания разрабатывает подобную документацию любой сложности и берет на себя ее полное сопровождение. Становитесь владельцем нашей франшизы, главным плюсом которой является высокая востребованность услуги, потому что государство пристально занялось вопросом охраны окружающей среды. Не нужно знать все правила и тонкости заполнения документации. Мы сами разработаем экологические проекты в вашем Клиентам являемся владельцами товарного знака Сделано в Югре. За пять лет обслужили более 300 клиентов. На своем опыте мы доказали: наша система дает заработать 1 миллион рублей чистой прибыли в первые годы работы. Мы есть в Сургуте, Воронеже, Уфе, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Оставляйте заявку. Давайте знакомиться, зарабатывать и делать нашу страну экологически. Анимационные ролики line and Space.